28 января, всем добрый день! Сегодня пообщался с пасекой 50+, плюс Сергеем Гобко. И есть тема для обсуждения. К тому же в комментариях была как раз просьба поговорить о семьях-воспитательницах, что касается трудневой темы, трудневой линии. Почему я это все увязал? Вот сегодняшнюю беседу с Сергеем Павловичем и просьбу подробнее по семьям воспитательницам, вернее по отцовским семьям. Потому что на сегодняшний день все чаще можно слышать, как на разном уровне и пчеловоды, и представители науки хотят выявить геном устойчивости пчел разных линий разных пород к болезням. Как-то же выживали пчелинные семьи, пчелинные разные линии до сегодняшнего дня, до того, как они встретили на своем пути эволюции жизни заботливого пчеловода. Ну и как бы там ни было, это дело будущего, возможно, увенчается успехом. Слово будет за, за наукой. Но нам, как практикам, придется непосредственно принимать в этом участие станет вопрос селекции как рабочие семьи нужно будет удерживать именно в таком вот режиме режиме устойчивости к заболеваниям если такую линию выявит, выявят этот геном устойчивости значит последнее дело будет за нами воспитая формирование семьи, воспитательниц отцовской семьи и так далее учитывая то что до 80% наследственности передается по линии отца установлено значит особое внимание уделяется будет уделяться именно она а сегодня также выглядит это, эта особенность по формированию трутневого гена фонда но у меня вопрос так закрался если 80 процентов по линии трутня а 20 по наследственности там по линии маток каким образом можно удержать длительное время вот э, эту эту особенность, эту линию, эту породу, там этот геном устойчивый. Потому что, учитывая миллионы лет эволюции формирования, такой ассортимент цепочки ДНК этих геномов, как ее оттуда вытащить и что будет являться перед.. Фактором передачи этой генетической наследственности. Трутень, понятно, отцов по отцовской линии. Но есть еще такое вещество, как маточное молочко. Поэтому, раз матка будет, допустим, мы э, сможем, нашли этот геном, заморозили сперму трутней на длительный период, но матки, матки. Так вот для того, чтобы максимально ускорить этот процесс и удержать возможно появится этот э, геном когда-то устойчивый значит замораживать нужно будет и маточное молочко и этим маточным молочком выкармливать будущих маток плюс сперма этих двух, э, двух факторов устойчивых и тогда возможно появится такое э, такой вариант успешный по удержанию где-то в практическом применении вот такие вот линии. Ну, как бы там ни было, это дело будущего. Пока, пока я даю приоритетность на, на сохранность пчел до сегодняшнего дня, это роение. Фактор выживания, все в природе, выживало, выживал сильнейший и борьба с клещом и так далее. Но ну, все знают мою позицию. Так вот, спрашивают, скажите о трутне, куда он летит, как высоко спаривается, кто кого выводит на свидание и так далее. Но я думаю, такие тонкости не особо интересуют пчеловодов, практиков, меня в том числе, кто и, и, и трутень или матка, кто, кого, кто кому, кому больше захотелось. Встретиться в брачном свидании, где они встречаются, с чем Трутин пошел навстречу, полетел, шампанскими шампанским или с цветами, какая разница. И на каком расстоянии. Да, вот расстояние и то, это мотководом. Расстояние, где-то нашли обгул до где-то 12 километров, 10-12 километров. Отсюда плюс оттуда. Значит, радиусе от 25 километров этот облетник. Тяжело, конечно, создать э, в этих условиях, но применяется. В последнее время стал популярен облетник, эти, как их называют, водные, да? Ну, понятно, островные. Вывозят на небольшие островки. Вот здесь расстояние может быть ограничено, потому что при спаривании трутня с маткой, они не вылетают за водный барьер. Почему? Потому что после спаривания, по всей видимости, с последним трутнем, раз всего, сейчас установили уже на сегодняшний день, что матка спарится не с 10, а с 40, если каждый раз она будет падать с этим, после спаривания с каждым трутнем, там ящерица уже сидит, ждет. Понятно, что это, скорее всего, последний трутень, когда вырывается весь его аппарат, и запечатывается муку, это, мукусом, и матка летит уже в семью, все. Начинается откладка яиц. Поэтому Островные сейчас облетники стали более популярны и не менее эффективны именно вот по этой, по этим особенностям, что вывезли трудней и молодых маток на ограниченную территорию, и с успехом обретятся именно на этой территории. Когда нужно, когда нужно выводить маток? Когда в отцовских семьях появится печатный трудень? Тогда мы закладываем личинку для вывода маток. Когда они выводят, выходят уже, то есть достигают, появился трудень, родилась матка, и эти два периода, совпадают с половым созреванием, то есть э, трудень полноценно может оплодотворить матку. Какие еще нюансы, при, э, э, что касается качества трудня? Мы об, э, обращаем внимание на количество, на массу живую массу трудней в семьях, это не значит, что каждый из э, того взрослого трудня, кого мы, какого которого мы видим способен оплодотворить матку. Оказывается, 10% всего, на все, из того, что мы видим, способны оплодотворить матку полноценно. Не знаю, с чем это связано, кто считал, но это наука. Есть такие данные, поэтому за что купил, зато продаю. Значит, учитывать при формировании, какое количество, сейчас вас спрашиваю, какое количество отцовских семей на пасеку такую-то. Ну, значит, вот считать, до 40 труднее должно обгуляться с маткой, плюс 10% всего-навсего, 90 минус от того, что мы видим, или от того, что мы заложили в строительные рамки, значит, где-то плюс-минус из этого. Ну и период, в сколько этапов пчеловод будет обгуливать этих маток. И так понятно, когда вставить строительную рамку в семью воспитательницу семью, отцовскую семью после первого поколения я так делаю я ну, как-то приурочил этот фактор э, краевой паре когда в природе массово выращивали выкармливали трутня семьи и соответственно маток и был обгон самое главное, что выкармливался трутень молодой уже пчелой поэтому я придерживаюсь этой политики природной только поменялось первое поколение, даю строительную рамку и уже эта молодая пчела способна будет выкармливать, вернее, усваивать пыльцу и выкармливать полноценно белком трутня. Потому что если трутень не получит даже одно незаменимой аминокислоты, образование сперматозоида не произойдет. Тоже научные данные почему в последнее время и часто можно слышать такую фразу, как стерильный трудник возможно причина в некачественном кормлении в том, что страдает в последнее время флора на белок растительного происхождения причем на полифлорный белок на разнообразие пыльцы Потому что в основном нашем распоряжении, вернее распоряжении пчел сейчас больше всего культура, поэтому желательно учитывать этот момент, что не только за счет своего оставшегося белка после зимовки может выкармливать поколение, то есть и трудня, а еще и в природе должен быть должно быть присутствие Пыльцы, желательно полифлорные, разнообразие. Еще один момент, тоже из литературы, из литературных данных, что трутня в первые дни жизни подкармливают маточным молочком. Именно перестраховывается природа на случай, если не получилось качественного выкармливания трутня и обеспечения незаменимым набором аминокислот, значит, дополнительно докармливают маточным молочком первые дни жизни, чтобы именно пополнить эту нехватку, на случай, если она была. Потому что маточное молочко содержит в себе абсолютно весь состав незаменимых аминокислот. Это, возможно, касается и молодых пчел-кормилец, потому что я очень сомневаюсь, вернее, идет такое как бы сказать, противоречие. Молодые пчелы-кормилицы первые годы жизни поедают обильно пыльцу, до шестого дня максимально развиваются железы и затем они выкармливают маточное, выделяют маточное молочко. Но только на шестой день максимально начинает активизироваться фермент протеаза, способны усваивать пыльцу на шестой день. И вдруг до шестого дня они обильно кушают пыльцу. Поэтому, скорее всего, либо, либо я что-то не понял, либо какая-то ну, нестыковка. Скорее всего, возможно, как и мой, как первые дни трудней, докармливают маточным молочком. Значит, первые дни, возможно, и выкарм, докармливают. И молодых пчел маточным молочком для того, чтобы форсировать ускоренно активность желез кормовых, верхнечелюстных и глоточных, и глоточных для вырабатывания маточного молочка, чтобы усваивать пыльцу. Но это так пока, мысли услуг. Поэтому первое поколение для того, чтобы поставить в отцовскую семью, Строительную рамку. Какое количество ставить ячеек? Полурамка. Не важно какая. Рутовская, Дадановская, полурамка. Нижнюю часть. Понятно. Нижнюю часть я либо предварительно до этого, в прошлом сезоне, дал на последний взяток. Они строили язык. И это уже готовая ячейка трутовая. Или же, в крайнем случае, трудневую ващину для того, чтобы не отстроили этого трудня. И учитывать этот срок. Ставлю по центру. У меня компактный объем гнезда, поэтому ставлю по центру при сильной, при сильной семье. Матка, конечно же, одна, если от, это отцовская, в в отцовских семьях речь не идет. Потом уже двухматочная будет, когда мы сформируем отвода. Либо в центре гнезда, либо кроющую к расплоду можно ставить. Почему не ставлю я широкоформатные рамки для трутня, казалось бы, побольше и на все лето? Ничего подобного. Через каждые 15 дней я ставлю одну рамку, а не выкормили одной группой пчел кормились молодых. Потому что если мы сейчас уварим на всю гнездовую рамку воспитания трутня, я и перед этим сказал, представьте, какая нагрузка на пчел кормили, выкармливающие выделяющих маточное молочко саму матку регулярно кормить молочком раз, личинок первых трех дней жизни и пчел, и трутня два, кормить а плюс, если это еще будет отцовская семья и учитывая то, что перед этим я сказал нужно докормить будет первые дни и взрослого трутня чтобы сформировалось его мужские проблемы вернее то что нужно и плюс еще молодую молодых пчел возможно подкармливать молочком ну то есть очень большая нагрузка на пчел кормилиц поэтому дать лучше меньше и через 15 дней во первых мы продлим по по возрасту для первой группы э, мата которая в улице, для второй. то есть как раз совпадает Первое в основной семье после зимы совпадает воспитание трутня в этой перезимовавшей семье. Но как сделать так, чтобы трутень был весь сезон, весь сезон, половозрелый трутень? Потому что если удастся протянуть в рабочем состоянии семью со старой маткой, то уже в середине лета, под пик увеличения продолжительности дня, Заканчивается раевая пора тоже, все, вы, вы старую матку не особо то нагнете, выкармят трутня. Если она и посеет трутня полностью, пчелы выбросят, на любой стадии лечеточного развития пчелы могут выбросить полностью всю вашу строительную рамку. Не то время, раевая пора прошла, старая матка и старые и пчелы уже на это время, уже у них нет необходимости держать там этот лишний рот. Что делаю я для того, чтобы обеспечить обгул маток весь активный сезон в несколько этапов? Три, в основном, я использую. Формирую отводок на старой матке, на этой же отцовской старой матке. Уже через три недели в этой семье я точно так же, в два, а то и три этапа постепенно, через 15 дней, воспитываю трудня. Меняется поколение первое выходит, Плюс, если его хорошо создали мы, по, своей, э, по силе этот отводок. Точно так же, с большим удовольствием, этот отводок на старой матке вам до середины лета насеет трутня. Его магинат можно собрать, кстати, тоже. И вот этот трутень к середине лета, к концу, э, вернее, к началу главного взятка, когда в основных семьях они будут очень капризно его воспитывать, здесь все будет нормально. И теперь, рабочие семьи я загружаю строительными рамками для гомогената. Ну и ловушкой для клеща, соответственно. То есть они у меня из трутневого генофонда выпадают. Конечно, соседи там будут сейчас, будут разговоры. А кто там? Да, конечно, не без этого. Но есть одно, но и один Запасной вариант для того, чтобы и, и, и нейтрализовать и соседский генофон трутёвый. Вот эта группа в середине уже из отводка, которую мы на отцовской семье, на отцовской матке воспитали трутня, а семья одна может быть не одна такая, значит мы обезматочим какой-то какой отводок или какую-то семью обезматочили, собрали всего этого трутня, только запечатали рамки трутовые, чтобы не воспитывали те уже семьи с другой пчелой, а именно только запечатали и отдаем на, созрев, на дозревание. Это главный взяток, все начался, дело к концу сезона. Сколько тут будет печатного трутневого расплода, каждый пчеловод на своей пасеке определит, вернее, по семье воспитать, по семье, осовской семье, семье. И даем маточник, в рабочих семьях уже трутня природна. Райвая пора закончилась, трутня будут изгонять. Все, он не нужен, закончился период обгула маток, то есть райвая пора, и трутня уже не воспитывают. Я сказал, почему? Потому что ну, старая матка, нет необходимости. И выгоняют даже существующего живого взрослого. Короче говоря, вот эту ситуацию, матки-дублеры, в книге я писал, матки-дублеры, обгулью в конце августа, начале сентября, когда уже в природе, основной массы трудня в рабочих семьях, соседи там, своих, уже нет, его изгнали. отцовской семьи нам дают вот этот трутневый генофонд. И возможно, это будет... Как, э, такая, ну, как э, серьезное подспорье для селекции на случай того, гено, того генома, если его, найдут, если его найдут, даже без этого. Сейчас можно использовать. Приводил я пример ангары, когда всю, весь день стоят отцовские семьи и молодые матки в темноте, под конец дня их выпускают, вывозят этой платформы с молодыми матками и отцовскими трутнями уже основная масса трутня полетала пошли по домам а эти вылетают сразу спаривают а тут же, не дают шанс на обгул, на спаривание каким-то залетным женихам поэтому вот этот матки-дублеры и создание трутневого генофонда желаемого к концу сезона изолировал всех залетных будет хорошим подспорьем для селекции. В крайнем случае помощь вот этом в этой теме. Даже, даже не обязательно и дожидаться там каких-то серьезных результатов. Это уже работает. Это уже работает не один, не один год. Я это писал еще в первой книге. Поэтому. Все, что работает, должно работать. Это фраза на все случаи жизни, для любой темы. Часто спрашивают, а как вы относитесь к тому, а как к тому? Я сказал, в одного человека, в одного. Работает в одного, всего-навсего. Если, конечно, это не, не фейк и не понты самого автора. Работает все, оно имеет право на существование. У нас изолятор, я не знаю, я лет, лет 8 восемь. Рта не мог открыть, что я занимаюсь изоляцией маток, потому что там такое, такая буря возмущения была, пока не появился в 2005 году Хмара, и мы как-то, ну как-то тянули эту тему, но ну, вот сейчас, пожалуйста, уже больше.